депрессия это болезнь чего And so, depression it is a sickness of what? Low uh, негативность апатия пессимизм. So, low apathy, um, негативность any neg мы называем сегодняшним словом депрессия Today we call it with one word, depression. это что болит what is hurting in a depression is it your hand leg is it your stomach is it your liver is it an organ what hurts what is it that is hurting and creating such pain that is greater than any other sickness Болят почки у людей, сердце. Любые pain. органы болят. Но все, други, все болезни человек может выдерживать. Но когда доходит дело до депрессии, это очень опасное явление. Dangerous... Это где люди не могут выдерживать. Да, это правда, что доктора помогают, и мы советуем, как пастора, пользоваться психиатрами и медициной, и это очень много помогает. It's true that sometimes doctors can help, and we as pastors we, we encourage you to go to the doctors and use their help. Миллионы людей это нет никакого позора. Пользуются медициной что здесь болит But what is actually hurting? послушайте депрессия это не, это не болезнь физическая это болезнь, это болезнь души It is the pain of your soul. это болезнь самого человека это душевные вещи. Я встречался со столькими большими людьми. И я никогда не болел депрессией. Я не испытывал каких-то мучений, осуждений. Как-то по жизни мне, моей семье, где я рос, была хорошая атмосфера. И мы этого не с этим не, не прикасались. Uh, life, I, uh, family, family, these... Но справа и слева я встречался с людьми, которые рассказывали, и у меня выбора нет, но верить их свидетельствам и фактам. But everywhere I go to the right and to the left, I always encounter people who are telling me about depression, and so I have и ни одного человека нам пришлось хороших людей похоронить. И мы Они сделали самоубийство. Uh, Итак, And мы so, для примера возьмем жизнь Иова. Обстоятельства. Какой цвет? Color, they, And so circumstances, what is the color of circumstances? It is very easy to write off that the reason of the depression is because of the circumstances. Болезнь, Sickness. Poverty. Rejection. Mm, значит, Maybe you don't have a nice house доброго мужа жены, казалось бы, что если бы вот дом был побольше, bigger, uh, машина подороже, if the car was just a little more valuable in your garage, чтобы муж был мало ли, добрее, if your husband was just a little kinder, и, и, или жена, or the wife, то не было бы депрессии then I wouldn't был, be depressed. Бы счастлив, I would be so happy. Бы um, And I would be completely satisfied. Стороны, But when we look from a different angle, that people in big houses, they suffer from depression to the point of suicide. In the most expensive valuable cars, Люди полностью здоровыми. Люди полностью Страдают депрессией. Так, что же это? В жизни Иова мы раскрываем эту тайну. Когда он Когда он был полностью успешным человеком. Авторитетная личность. He was Богатый. He was rich. Большая семья. Семь сыновей. Три дочери. Большие стада. Huge Большое влияние. Huge Друзей. Friends. Все были пери в домах. There Но за кулисами этих обстоятельств. But behind circumstances. За кулисами. Я. Yeah. За этой занавесю, оказалось, начал идти торг. There was tension. Торг, uh, то есть торг. Um, uh, Come on, help us out. Strife, Торг, то есть купи-продай. Oh, okay, so uh, there th was bar th bargaining. Th yeah. There was bargaining behind the veil. When the sons of God appeared before God. And Satan was among them. He appeared too. And he's asking Satan, where have you been? He's like, I go left and right all over the world. И Бог говорит, а ты на моего раба Иова обратил внимание? Нет такого богобоящего и верного человека. И дьявол говорит, да, понятно. И дьявол говорит, да, понятно. Потому что ты облагодетельствовал его. У него такие обстоятельства. У него шик в каждом углу. Everywhere he goes, it's easy for him. He has respect. Uh, you gave him wealth. You gave him money. You gave him wife. And children. Everything is perfect. That's why he's happy. That's why he's happy in life and has joy. And the devil says to God, If you take all of this from him, you will see His life. Когда мы сейчас говорим о такой проблеме, как депрессия, для нас важно рассекретить, to, uh, to, uh, secret, вот, разложить по полочкам все эти, to, uh, чтобы нам не обольститься и не складывать вину туда, где она не so that we would not be deceived and we would not blame lay blame there where it doesn't belong is чтобы могли чтобы могли чтобы могли so that we would be able to um prove, prove in a different way that job proved Okay, that will be clear later. We'll clear that up later. Yeah. Итак, мы, мы говорим о обстоятельствах. Какую нагрузку несут, какой цвет несут обстоятельства. So we're talking about circumstances. What color, what what result, what pressure do circumstances bring? Какой way? What kind of weight circumstances hold? Или от обстоятельств зависит или от обстоятельств зависят наше настроение. Uh, или, или корнем, или источником, который влияет на, стро, на наше настроение, находятся причины даже дальше наших обстоятельств. Это остается при разборке это факт. Когда вы спрашиваете за этого человека, по какой причине он покончил собой. When you' asking certain person и say, "What was the reason why he committed suicide, все же есть. He has everything. Да тысячи миллионы людей хотели бы часть иметь то, что он имеет. A, a Но он покончил собой. Но он покончил собой. Значит, причина не здесь. So the for his is not in his надо быть покончил uh, в, в этих разборках. покончил собой. Но his покончил собой. Но и когда Бог разрешил дьяволу по поводу Иова, и дьявол очень быстро. И волов, и верблюдов, и основ, и овец, все ушло, ничего не осталось. А ставало ли это причиной so now the the losing of everything that that become a reason for depression all the other people are in shock his friends they come and they sit with him in the ashes for seven days they cannot get a grip on what just happened what did just happen Ложно они начинают, не, то есть мелкий разбор дела. So, they begin to try to, with their mind, explain things in, the, in, in, in a very shallow way. Не смогли пройти поглубше. They, they were not able to go deeper. Они знали жизнь Иова. Это хороший человек. They knew that the, the life of Job was good. He was a good man. Но когда все это произошло, они быстро переменили все доброе понимание о Иове. И давай ложить на его. Начали грузить. Ты сироту кормил. Ты грабил. Ты и они начинали собирать все дела, которые позволяли бы этим обстоятельствам быть оправданными. То есть... Разборка и шла на основе обстоятельств. Но обстоятельства были только проводником. But the circumstances was only a tool. Это был как, как провод. It was like a, a wire. и Электростанция где-то там. The power, the power station is far away, но это был только wire, but the circumstances were only a wire to, uh, ex, uh, to uh, at, открыть это, to expose all this. В то время Иов не знал этого разговора. Что там сыновья Божьи, дьявола, и они встречались. Он этого не знал. И перед ним стоял выбор. And so he was faced with Когда встреча прошла у дьявола второй раз с Богом. When Satan met with God the second time. И Бог спрашивает: "Ну что там ты сел?" And he asked to Satan, so were you? what, were you, what happened with Joe? And Satan again. didn't work. You didn't give me enough. If I could go one step further, then I would expose Joe. He, he would have committed suicide. И Бог говорит и, и, Сатане. Satan, ну, еще один шаг. Okay, I let you go. Take the next step. Дьявол, радости, and Devil was so happy. Сейчас, сейчас не будет проблем. Says, no сейчас уже решим. I'm gonna, I'm gonna и когда он пришел второй раз, joke, то он поразил его проказой. So he от до to feet, Однажды я видел прокаженного человека. One time I saw a leper. это неописуемое это неописуемое, отвратительное зрелище это это гноящиеся раны is with pus. ни одного клочка здоровой кожи даже онпад no healthy скин только чуть-чуть возле зубов это то что было с и That's what happened to Job. And the whole drama came to one point. The friends of Job already exhausted all of their ability. And now the wife comes. И она когда взвесила все. Out, и она сказала. Said, Похули Бога. И покончи всем. So Итак, мы говорим о депрессии как о болезни души. Это болезнь на которую влияют обстоятельства, но не являются э, источником. Не всем нам под силу. Мы не все имеем столько много денег и возможностей чтобы поменять обстоятельства все обстоятельства all your circumstances. но все мы имеем возможность выбрать источник этой болезни But all of us have the opportunity and the ability to discover the root no, the, discover, fountain, uh, the source uh, we, we, to, we can choose the source и обстоятельств и болезнь Иова довела его до той грани and so the, the disease the, the, the circumstances of job led him to such a point что вот просто здесь обрыв that he's right in front of a cliff с собой just end it. И все зависло на его персональном выборе, And was was on his на его искупителе, it was on his или на обвинителе, it was Это было его. Вещи стояли не в стадах. The question was корова, Дети все умерли. Все друзья отказались. Это невозможно было все теперь поправить ему. It, you, it все возвратить. Да и это все висело... Не на этом, это все висело вон там за, за занавесой. But all of this was not because of the, of the circumstances. Многие вещи тебе невозможно поменять. Your maybe your pay, your education, your, education, your wife, детей, your children, болезни, your sickness, дом, your house, машину, your car, your finances, your your friends, authority. your respect in the community. Many of these things are only. И у тебя нету силы, чтобы все это поменять. Эта сила находится позади тебя. И когда его подошел к критической точке, как-то Бог... Наверное, сам ему открыл, где кроются вот все начинания. Like И он сказал, а я знаю, что Искупитель мой жив. Аминь. Мы рассматриваем жизнь Иова как факт. Мы рассматриваем жизнь Иова как факт. Это не теория. Это не просто идея. Это просто факт. Это просто которым мы разбираем дело. That we are his case. Потому, жизнь над обстоятельствами. And so, life above the circumstances. Твоя жизнь это не ты – это не твои обстоятельства. Ты должен стоять выше обстоятельств. Ты достоин стоять с твоим Творцом. Он есть Дух. Он есть Дух. И Он дал тебе дух жизни, life, из чего исходит все. И влия и... и обстоятельства, это не то, что меняют твои... твое настроение каждый день по несколько раз. Circumstances is not something that's supposed to change your mood a couple times a day. And that they are not, you're not supposed to stand on the verge of suicide because of your circumstances day after day. That's not the case. Circumstances are neutral. Они бесцветны. They have no color. Какой цвет ты положишь на них, такой окраской они и будут. With, the Потому мы пришли сегодня, на, ходим на наше собрание и сейчас здесь, чтобы не обстоятельства диктовали нам ихнюю краску, а как мы их назовем, такими они и будут. мы so не позволим, чтобы обстоятельства загнали нас в угол. чтобы завели нас в петлю. To bring us to the, to the, to the end, to the suicide. And bring us to antidepressants. depressants We have discovered the secret. What is behind this veil? And so when in the life of Joe, he did not give up. And the circumstances were unable to break him. And he blessed God. Because there is joy in other. In other, He said there's another reason to rejoice. Rejoice, Jesus said, that your names are written in the Lamb's book of life. Потому что Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Потому, когда приходит депрессия, so when depression comes, на основании твоих обстоятельств, based on your circumstances, быстро беги назад чтобы увидеть, что происходит за занавеси. И когда Иов рассмотрел свою ситуацию из-за занавесей, и увидел всю, всю причину, reason, то сказал, да будет имя Господа благословенно. Он вместо чтобы прохлясть Бога, он благословил Бога в этих обстоятельствах. И отчудо. чудо. стада начали умножаться. The flocks began to come back. The sheep began to multiply. The oxen began to multiply. Начали... The camels began to multiply. The donkeys began to multiply. Children came back. Девушек, дочерей, And the Bible says there was not more prettier, more beautiful girls as the daughters of Job on the whole planet обстоятельства бесцветные your circumstances are neutral without color сделай их такими сделай их нейтральными neutral не дай чтобы они мотали тебя справа каждый день налево возьми обстоятельства под свои руки и благослови Бога, and bless the Lord, чтобы Бог простер свою руку. И возвратились друзья Иова. И говорят, знаешь, нагрубили мы. And they said to him, Мы ушли очень далеко против тебя. We went too far against you. нас помолись за нас, pray for us, чтобы Бог просил, us, потому что Бог сказал, мой гнев на вас. Идите к Иову, чтобы он помолился о вас. Не дай, чтобы обстоятельства завели тебя в депрессию. Посмотри, кто, кто, кто находится за, за занавес. И выбери искупителя. Выбери искупителя. И будешь, и будешь жить, и будет жить, и будет жить душа твоя. And you will live, and your soul will prosper.